О чем только песни не пишут, уж только о чем не поют. Но как отыскать здесь свободную нишу, желательно б только свою? О, обо всем написали, но нужно поэтам на жизнь. И пишут, и пишут, они не все часами, но море бумаги держись. Пишут и пишут, они все часами, но море бумаги держись. А музыка нам вся известна, слыхали когда-то ее, чуть-чуть переставим все с места на место и выдадим, как за свое только нету, таких голосов вовсе нет, не оперу даже и ни оперету, поют ими множество лет, не оперу даже и ни оперету, поют ими множество лет. Подержит а себя как на сцене. Играют в кино Ведь, может, глядишь, кто заметит, оценит В душе все мечтают давно И коль обо всем написали Напишем по кругу мы вновь Споем и сыграем, конечно же, сами Раз к этому есть у нас любовь Сыграем, конечно же, сами, раз к этому есть в нас любовь.